Контролируемой зоной называется зона, где невозможно неконтролируемое пребывание неуполномоченных на ту лиц. Проще говоря, контролируемая зона – это то, что за проходной, куда пускают не всех. Контролируемая зона – это и ваша квартира, если вы туда пускаете не всех подряд. Если вы работаете в пределах контролируемой зоны, то вы лучше защищены, чем если вы работаете вне пределов контролируемой зоны. Если вы работаете на своем мобильном устройстве на улице, в кафе или еще где-то в общественном месте, вас могут 1. Украсть мобильное устройство, причем в включенном состоянии. 2. Подсмотреть или заснять экран устройства. 3. Подсмотреть, какие пароли вы вводите. 4. Атаковать вас через Wi-Fi. 5. Атаковать вас через Bluetooth. 6. Незаметную устройство. Украсть устройство, снять с него информацию и вернуть назад. Седьмое. Узнать ваше местоположение при определенных настройках вашей системы, в том числе и без использования GPS. Восьмое. Так или иначе прослушивать ваш трафик. Хищение мобильного устройства во включенном состоянии является серьезной проблемой. Причем отнять его могут как силы, так и просто украсть, буквально из-под носа. Вы отвернулись. Посмотрели в сторону, возможно, поговорили со, скажем, официантом. Повернулись, устройства уже нет. На некоторых ноутбуках есть специальные разъемы для подключения антивандальных цепей. Когда вы садитесь за стол, первым делом вы пристегиваете ноутбук цепью. Однако это не решение проблемы силового захвата ноутбука. Таким образом, если вы работаете с мобильным устройством в неконтролируемой зоне, то вся расшифрованная в этот момент времени информация может попасть в руки злоумышленника. Это означает, что вы не должны хранить никакой важной информации на мобильном устройстве или не должны ее расшифровывать вне пределах контролируемой зоны. Например, если вы оппозиционный деятель, то, украв ваш телефон, ваши противники получат в руки ваши контакты, смогут понять, кто еще с вами работает. А что хуже, кто вам помогает что вам дает информацию о коррупции внутри системы. Ну, это как пример. Это может быть информация о ваших друзьях, родственников, которых будут терроризировать с какой-то другой целью, даже если вы не оппозиционный деятель. Или названивать им, чтобы опорочить вас, поговорить с ними о вас, и испортить с вами отношения. Избежать негативных последствий можно следующим способом. Первое. Не общайтесь с конфиденциальными источниками через телефон. В крайнем случае делайте это через телефон, оформленный на другое лицо. Так как если у противника есть возможность использовать полицию в противозаконных интересах, он сможет прослушивать ваши телефоны. Ему даже ничего краснеть не нужно. Кроме этого, обычно государственные ведомства получают детализации телефонных переговоров вообще без решения суда. Поэтому общение через телефон не является конфиденциальным. Найти телефон, зарегистрированный на другое лицо, также может быть доступно атакующему. Второе. Используйте несколько мобильных устройств. Например, если высока вероятность вашего задержания или нападения на вас, то вы можете брать с собой телефон с минимумом телефонного записной книжки. Грубо говоря, телефоны родственников, адвокаты и лица, с которыми вы идете навстречу, могут быть там, на этом телефоне. Еще лучше два последних телефона помнить наизусть, если вообще связь с источником вашей информации возможна по телефону. Не устанавливайте на такие телефоны никаких сторонних приложений. Чем больше приложений, тем больше угроз. Третье. Шифруйте информацию на мобильном устройстве. Не расшифровывайте в неконтролируемой зоне то, что не должно попасть в руки злоумышленников. Чем можно зашифровать информацию, мы поговорим в других частях цикла их видео. Также вы должны быть разлогинены на всех сайтах, пока работаете с мобильным устройством. Поэтому всегда, когда работаете с мобильным устройством, разлогинивайтесь сразу после окончания использования сайта, чтобы потом не забыть. Четвертое. Вы можете иметь особый имейл, на который вы будете принимать информацию во время нахождения вне безопасной зоны. Другие люди, знающие этот email, могут писать вам на него, зная, что он небезопасен, если нужна срочная связь. Пятое. Если вам нужно расшифровать часть информации в экстренном случае, вы можете делать это внутри машины. Двери и окна машины должны быть закрыты. У вас будет 3-5 секунд на то, чтобы вытащить из устройства аккумулятор, тем самым выключив его. Если аккумулятор вытащить не получится... Подумайте, успеете ли вы выключить устройство за 3 секунды, и нельзя ли отменить подключение устройства, либо перезагрузить его кнопкой, например, «Ресет» на ноутбуке. Что достаточно для дальнейшей работы по извлечению информации. То есть, если на ноутбуке есть кнопка «Ресет», то отключать его можно только вытаскиванием аккумулятора, иначе отключение будет прервано. Следующая угроза – связано с подсматриванием экрана устройства или его заснятием. Надеюсь, вы не делаете ничего противозаконного. Однако, даже в таком случае, просто не работайте с конфиденциальной информацией вне безопасной зоны. Далее. Злоумышленник может подсмотреть, какие пароли вы вводите. Это может быть как человек, находящийся рядом с вами, который обучен запоминать семь или даже более букв э, в пароле. Остальные буквы либо будут подсмотрены в следующий раз, либо подобраны. Первое. Не вводите пароли от важных аккаунтов. Второе. Никогда не вводите пароли от криптографии. Третье. Если вы ввели пароль даже от чего-то неважного, потом, уже в пределах безопасной зоны, смените этот пароль. Четвертое. Для ввода неважных паролей используйте менеджер паролей. Чтобы подсмотреть, можно было только пароль к менеджеру паролей. Так как база данных будет храниться на устройстве расшифрованной, это означает, что в ней не должно быть ничего важного. Так как пароль на базу данных может быть подсмотрен, это означает, что база данных не должна быть долговременной и храниться на сетевом диске. Пароль и база должна быть временной. Далее. Атаки через Wi-Fi и Bluetooth. Данные сетевые технологии были разработаны с некоторым количеством недостатков. В настоящий момент времени нет гарантии, что конкретная Wi-Fi-сеть не подвержена известным уязвимостям. Причем вне зависимости от того, используете ли вы устаревшие WPS или WEP, или используете более новые WPA или WPA2. Используйте только WPA и WPA2, если вам очень нужен Wi-Fi. Но помните, что весь трафик может быть прослушан и подменен. В идеале использование Wi-Fi должно происходить только через VPN. То есть через отдельное, заранее купленное, шифрованное соединение, которое безопасно устанавливается поверх Wi-Fi канала. Аналогично, в Bluetooth постоянно находят уязвимости. В зависимости от устройства данная технология позволяет подключиться к устройству, находящемуся в пределах прямой видимости, на дальностях 16-100 метров и более, особенно при наличии специального оборудования. Bluetooth может содержаться не только в вашем мобильном устройстве, но также в вашей автомобильной магнитоле. Причем доступ к ней из сети может быть открыт по паролю 000 или другому легко подбираемому паролю. В принципе, рекомендуется отключить данную технологию вообще. Использование пин-кодов меньше 16 символов небезопасно. Далее рассмотрим атаку, заключающуюся в незаметной кражу устройства и возвращение его назад. Данная атака может быть произведена с двумя целями. Во-первых, скрытный съем информации. Во-вторых, подмена каких-либо ваших программ, внедрение вирусов на ваш компьютер. Все эти атаки требуют времени. Следовательно, первое, когда вы покидаете помещение, проверяйте, что устройство при вас. В том числе, когда вы покидаете гостиничный номер, проконтролируйте, что вы не оставили устройство там. Второе, постоянно контролируйте ваше устройство. Если вы его достали из сумки. Держите его в руках или прикрепите его к столу антимодальным холдом, Если это ноутбук, он позволяет это по конструкции. Третье. Устройство будет легко достать из сумки, если все, что требуется, это открыть молнию или разрезать несколько слоев тонкой материи. Используйте сумку на ремешке, на которой вы можете, естественно, не привлекая внимания, постоянно держать руку. Четвертое. Старайтесь избегать хранения на данном устройстве важной информации. Если хранить, это только в зашифрованном виде. Причем расшифровывать информацию на этом устройстве может быть небезопасно, ведь вам могли подсунуть вирус. Данное устройство полностью недоверенное. Шифрование жестких дисков не решает проблему, так как вы могли установить вредоносную закладку прямо в загрузчиках средства шифрования или в аппаратуру. Далее. По включенному мобильному устройству можно узнать ваше положение. Это может быть сделано неким сайтом, на который вы зашли, если ему разрешено брать информацию о местоположении из GPS. Если вы сделали фотографию с этого устройства, там также может остаться метка координатов GPS. Кроме этого, хотя это и сложно, если вы подключены через Wi-Fi, вас также можно отслеживать по Wi-Fi сети. Хотя протокол подключения имеет защиту от этого, эта защита может быть обойдена. Поэтому атакующий будет знать ваше местоположение с точностью до зоны покрытия Wi-Fi сети. Не используйте Wi-Fi, если боитесь, что вас могут отследить. Помните также, что если ваше устройство взломано, то оно может работать даже тогда, когда вы его вроде бы выключили. То есть, если оно выглядит как выключенное, это не значит, что оно не работает. В таком случае с этого устройства можно получать всю информацию, включая видеосъемку, местоположение, режим вашего движения то есть сидите вы, идете или едете. Если устройство лежит рядом с клавиатурой на столе, оно позволяет с небольшой достоверностью считывать пароли, вводимые вами на этой клавиатуре. Даже если вы используете VPN поверх шифрованного Wi-Fi, ваш мобильный трафик может быть прослушан. Wi-Fi может быть взломан, VPN может иметь уязвимости. В некоторых ситуациях при внезапном отключении VPN может происходить утечка пакетов в незашифрованную сеть. О возможности прослушивания HTTPS мы поговорим в следующих видео. При использовании VPN вероятность прослушивания невелика, если пароль достаточно длинный и VPN не использует уязвимые протоколы. Теперь подведем итог. Первое. Устройства, которые вы выносите за пределы дома, являются недоверенными, если вы их не контролируете. Да и вообще являются недоверенными. Второе. Необходимо постоянно держать устройство в руках либо в сумке, на которую естественным образом кладется рука, чтобы почувствовать, что у вас вытаскивают устройство. Третье. На устройстве можно перевозить шифрованную информацию, однако зашифровывать и расшифровывать ее надо на другом устройстве. Четвертое. Информацию о низкой степени важности можно хранить и расшифровывать на этом устройстве при, при соблюдении осторожности. В частности, рекомендуется в браузере работать только в приватном режиме, чтобы аутентификационные сессии не сохранялись. Ну и, разумеется, выходить из э, сайтов после того, как вы закончили с ними работу. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки на видео, если вам понравилось. Это позволит сделать видео более популярным и мотивирует автора на создание новых видео на этом канале.